Привет друзья, с вами Амир Исламов Сегодня расскажу о том, что такое слой маски и почему я предпочитаю их вместо использования пластика Давайте разберемся сначала что такое слой маска Для этого перейдем изначально в фотошоп и попробую сказать ее определение Маска слоя позволяет скрыть часть изображения, не повреждая фактических пикселей Это то же самое, что если вы на лотерейном билете стираете часть защитного слоя и потом можете ее восстановить. Ну, с определением, наверное, не очень понятно. Давайте я лучше покажу на конкретном примере. Вообще, маска слоя довольно обширная тематика. Я расскажу лишь сегодня про один из ее плюсов, а именно возможность обратимости. К примеру, у нас есть изображение, и мы хотим удалить оттуда фон от нашей черепахи чаще всего в основном начинающие дизайнеры вместо этого берут инструмент ластик обычный ластик и стирают задний фон объекта но можно использовать даже не ластик а взять например инструмент быстрое выделение вот мы строили фон допустим я к примеру сейчас я стирать этого не буду ее обычным удалением Сделаю это пока корявой показательно Что произойдет в данном случае, если вы хотите вернуть фон назад Например, вы где-то ошиблись и хотите вернуться в прошлое, скажем так Если вы использовали обычное удаление, либо ластик Сделать этого вы не сможете Вернее, вы сможете воспользоваться историей Но если вы допустили ошибку довольно-таки давно Поздно ее заметили то вернуться назад уже не получится. Придется заново вставлять изображение и заново удалять наш фон. Что я предлагаю делать вместо этого? Использовать маски слоя. Для этого нужно выделить наше изображение. Если вы будете удалять с помощью быстрого выделения, либо другого инструмента удал... обводки изображения, вот, например, быстрым выделением воспользуемся, К мы выделили часть изображения. Давайте я сделаю черновой вариант. И теперь я предлагаю воспользоваться инструментом маска слоя. Для этого нужно нажать на эту пиктограмму. Так, сейчас была у нас выделена эта часть. А нам нужно, чтобы выделена была черепаха. Что можно сделать? Можно инвертировать наше выделение, нажав Shift-Ctrl-I. Все, теперь выделена обратная часть. Нажимаем на маску слоя. Вот. У нас удалилась, как и при обычном редактировании, часть изображения. Маска слоя позволяет как раз таки вернуть часть удаленного, удаленного изображения, то есть те пиксели, которые были уже повреждены. Что нужно сделать для этого? Взять инструмент кисть, горячей клавиши B на клавиатуре и просто провести в том месте, которое вы хотите вернуть. При этом в нашей палитре Черный цвет будет удалять часть изображения, а белый цвет ее возвращать, то есть проявлять. И это можно будет сделать даже в самом конце, когда вы уже практически закончили работу над макетом. Вы можете вернуться и в любой нужный момент часть изображения восстановить. То есть фактически мы пиксели наши не разрушили а лишь наложили на ее маску слоя. Резюмируем. Используя кисть, вы не сможете вернуться, вернуть ваше изображение в исходное состояние, если вы случайно что-то удалили. Используя маску слоя, вы сможете вернуть пиксели в любой удобный момент. Давайте рассмотрим еще один пример. Вот у нас есть. Концепт сайта с таким вот эффектом, что девушка выходит как будто бы из буквы «Б». Данный эффект достигался тоже с помощью маски слоя. Давайте я расскажу, как это все делалось. Как мы видим, есть у нас сверху изображение и рядом есть сама маска слоя. Черная часть маски удаляет изображение, белая проявляет. Давайте я удалю эту маску слоя и покажу, как все это делалось. Вот. Вот. Я поставил просто изображение поверх буквы B в данном случае. Это может быть люб любая форма, не только буква. Следующий этап. Я выделил букву B. Удерживаем клавишу Ctrl на клавиатуре и щелкаем по миниатюре. Вот я нажимаю и появляется у меня такое выделение. Щелкаем. И далее нажимаем на пиктограмму маски слоя. Как мы видим, у нас появилась рядом сама маска. Теперь нам нужно часть изображения вернуть обратно. Что мы можем сделать? Выбрать инструмент «Кисть», здесь горячая клавиша «B», еще раз напомню, «B». Так, И здесь у нас есть палитры. Черная палитра у нас будет удалять изображение, а белая возвращать на место спрятанные пиксели. И вот таким вот способом я вернул часть нашей картинки. Сначала можно сделать это неаккуратно. Затем увеличить объект. Горячей клавишей X поменять палитры местами. И удалить то, что нам не нужно. Вот таким вот образом и был достигнуть данный эффект. Помимо этого вы можете играться с непрозрачностью. Не полностью удалять пиксели в некоторых случаях это бывает полезно либо вместо непрозрачности можно использовать просто серый цвет то есть есть белый черный удаление восстановление и что-то среднее между ними серый соответственно и работать он будет также удалять но уже более мягким способом Если видео было вам интересно, я расскажу в одних из следующих видео про другие возможности маски слоя и в чем она может быть вам еще полезным. Не забудь подписаться на мой канал, также на мой блог ВКонтакте, ссылку на который я оставлю в описании. Всем спасибо за внимание. Пока.